Так, приехали снова в монастырь, будем бурить рядышком, где мы бурили, вот здесь вот уже есть скважина, вот он, кстати, храм, вот он храм, вот здесь я скважина есть, сейчас бочку набираем, там, где будем бурить, короче, вода замерзла из трубы, набираем из скважины воду. Там сразу лунки сейчас копали, пошел мел. Там, блин, там большим вопросом все. Вот и скважина. И скважина пробуренная 63 трубой одной. Посмотрим, что получится. Какое-то ощущение, что там мы не пробурим. Здесь вот источник то у меня ролики на канале, как мы его чистим. Насос у меня еще был буровой. Педрола. Приезжали мы сюда. В рулетку его выиграли у нас. Отправил я пацанам. Ну, вода как текла, так и текет. Ничего не прибавилось. Хоть так текет пока еще. Рядышком купель сделали. Мужская, женская. Сейчас сниму. Братья написаны. Братья написаны. О! Свет не загорается. Тут все во льду у нас. Все во льду. 14 февраля мы бурили вот здесь, вот в Котельной, предыдущий ролик у нас на канале, сейчас будем быть вот здесь, вот в этом здании, здание для паломников, а вон там я показывал чуть выше, мы бурили, не пробурили, где двор, и вот здесь сейчас, сейчас мы начали долбить, технологические лунки делать, здесь сейчас тоже прям мелодин идет с самого начала, сейчас покажу. Сейчас Санек позвонил, сказал, что отогрел трубу. Ой, вроде вода пошла. Сейчас посмотрим. Котлы выкинули, порезали. Отогрел. Ты смотри, какую настырный. Там кто-то ушел, сортирная. Ой, вот вода у нас вот здесь, вот труба выходит. Вот она перемерзла, он сейчас горелкой грел ее Вот она А вот мы выкопали технологические лунки Вот такой грунт вот. Мел Вот такие куски мела Вот они То есть пробурить такое Иногда не представляется возможным Попробуем Попробуем чтобы она была крошка, они не... как там крошка, смотри какая крошка еще. Первая штанга пошла, бурение начали. Да, все под большим вопросом. Мы попробуем. Первая труба почти зашла. Вода повелела. Да-да, вода пока еще не буровой раствор. Глина у нас тут замешивается, киснет. Так, штангу накрутили. Хочу показать, как обваливается. Ну-ка, пошевели. Сейчас, подожди. Там не видно. Не видно? Там прям зажимает он. Мел. Так, здесь сверху, сверху прям. Ну, видно его. Вот такой вот. просто ствол расшарился сильнее. С этим умышлением. Короче, вот такую штуку вымывает вот. вот мел. Да, вот я достал. Такой. Ну, да. Вот еще. местами где-то крупный. Он прям вот он обводненный, видно, что прям водой обточенный. Мел. Так, мы ну пойдем. Так мы ее её... как воды промыли. Отмерим. Да. Да. Отмерим мы 13,50, не будем 15 отмерять. Плохая муфта, что ли? Короче, фильтр у нас сегодня будет без сетки, на муфте, короче Сейчас, у нас получается, вот она муфта, хорошая, широкая И фильтр вот просто просверленный, без всякой сетки Так, привязываем фильтр к трубам Потому что без вариантов ничего не получается. Ни параллельная обсадка, никакая. Потому что вот такая здесь штука. Ой, видно будет. Видно, вот. И вот там, где начинается вода, все осыпается конкретно. Даже трубами не пробить. Вот такой ствол здесь. А вон пришел. Володя помогает. Может, это пику оставить там? А? С пикой? Да. Ну, Но... а как мы расшарошим ее? Дум не не Думаешь, не расшарошим? Так, засунули мы. Так, обсадились мы на 11,5 метров. Дальше не получилось. Конкретно заваливает крошка меловая. Мой, да, легкая <связь> таких а, не хорошо. таких местах. Да, да. Вот видишь, <связь> <связь> поднимаю. Там это, кислорода снимаю вверх, идем вода, а пускай не идет вода. О чем говорит? Пока не пойму. Вот метра тринадцать 50 Тринадцать хотели вставать. Метка, да, вот здесь а -а -а. вот. Ну, где-то метра два, с три, да недообсадимости ну как там как на той скважине да прижимаешь раз напор как на малогибетой скважины напор увеличивается отпускаешь напор падает надо ее раскачивать а как его проверить конечно можно там нет там у него и или и кузов две пластмассы уже если там выработка будет э, или э, они между собой ну, и... да я да, это уже заработал я разбирал его но ну, ты, ты же не менял ничего там там не менял по идее просто если зазор поменяется там он будет в другом зачете он даже может э, не поднять ее со скважины пока вот смотри я держу ну да вот а бы... я да, да да у него сопротивления нету, он да. падает. Очередной. Да, вот непонятно, то ли насос, блин. Ну, Как-то он работает странно, вот вообще. Можно, ты имеешь в виду, на выбросной? Да. Ну да, сопротивление будет небольшое. Длина шланг. Будет стол подыхать, да. да. Вот, я поддержал. Всё. Ну да Сейчас насос Нашли причину Короче сальник подсасывает воздух Поэтому насос не качает Сейчас поменяем Сальники прям, прям подкапывало вот так вот подкапывала водичка а пока зеркало пока зеркало по безомерию Отвесы сделали с болта просверлили нам то такое надо именно так, ну скважина пробурена. Второй дубль. Снимаю напор. Сейчас а, нашли неисправность в, в моторе в нашем. Дыл сальник, а, не исправил. То есть подсасывал воздух оттуда, и вода текла. Поменяли сейчас быстро сальник, фибру эту. И вот результат. То есть насос качает по-другому, все замечательно. То есть никакая-то немало ни дебитная скважина. Все вообще отлично, все хорошо. Вот такой напор. Сейчас посмотрим, скважину в надо бурить так, все, есть отлично, тут все пробурили. Вот метр на метр участок. Насос сверх качает. Все хорошо. Сейчас пойдем глянем в храме место, где бурить. Покушаем и домой. Так, ну все, в трапезу сходили, поели. Насос снимаем. И домой. Ну-ка на там у нас. С щелевым фильтром, без сетки. Во, отлично. Замечательно. Он еще раскачается, прокачаете его месяцок, он еще столько ждаст. Все отлично. Вода вкусная, нормально. Да, вода замечательная вообще просто классная. Получается, мы пробурили 15 метров. На первом метре обсадиться не смогли, прям сверху. Я на видео показывал мелкий мел, даже не мелкий. Прям сразу осыпается и все. Прям метра, где-то метр, метр-полтора осыпается и все. То есть привязали к фильтру штанги. И там вот мы оставили 4 штанги. Только так получилось обсадить по-другому без вариантов. Не, варианты есть, но это в общем. Нет, нет. Да. Нету таких моментов. Это труба нужна, вся седьмая и так далее, с коронкой. И прям в нее обсаживаться. Все, снимаем насосы домой.